Реактор это фестиваль креативных индустрий От греха Очень интересно, но ничего не понятно Тут нас приглашают порыться в чемодане Мне просто интересно, когда ты сдашься Почему послепольные мечи оранжевого цвета? Реактор – это фестиваль креативных индустрий, на котором можно получить много полезной информации, а также познакомиться с новыми интересными людьми. Айда со мной? Айда с ней. Сейчас мы находимся на презентации работ по направлению мода – резидента фестиваля. Давайте узнаем, почему они решили посетить это мероприятие. Я создаю открытки, блокноты и разные продукты продуктов своими иллюстрациями. И это мой первый опыт. Я хотела... Продвинуть свой товар. Uh, у меня есть много свободного времени, я хочу поучаствовать в каких-нибудь таких uh, масштабных мероприятиях, чтобы так для себя мне нравится. Yo! На вашем мирче надпись Красть внимание». Uh -huh. Ну и итог, Красть внимание» — это хорошо или плохо. Здесь как бы есть а, от греха и не от греха. Каждый сам для себя решает. Шесть сломанных стоп, слов. Выставка, посвященная пыльным ботинкам. Очень интересно, но ничего не понятно. Давайте разберемся. Скорость, неизменность, уравновешенность, разрушение, созидание, повторение. Шесть аспектов пути через время и пространство, в которые проходит человек. Ну, кажется, самая интересная из представленных картин это вот это. Давайте погрузимся в глубину смысла. Какова была задумка автора? Я когда смотрю на что-то абстрактное, я всегда представляю то, что вокруг меня прямо сейчас. Сейчас мы находимся в скейтерском боуле, где нас окружает абстрактное искусство. Давайте посмотрим. А тут нас приглашают порыться в чемодане. Йоу! Тут, кроме культурных мероприятий, также проходят спортивные. Обогащаемся не только духовно, но и физически. Еще не попал еще. Yeah! Дайте Это было очень сильно. Спасибо. В Казани настолько холодно, что вы в шубе. Что? Я не понял. Где? В Казани. Что в Казани? А вас бесит то, что камеры на вас направлены? Не, не. Нет, нет. Нет, все смотрел, хорошо? Я смотрел универ, мне нравится. Классный сериал. Какой но вопрос был? Какой вопрос был? А, в Казани настолько холодно, что мы в шубе. Мне просто интересно, когда ты сдашься. Что? Я никогда не сдамся. Все правильно. Потому что мы из Казани. Рахмет. Сейчас на сцене, конечно, не такая звезда, но совсем скоро уже тут будет Федюк. Мы тебя а задумывались ли вы почему после волья меча оранжевого цвета? Давайте узнаем, об этом житель Казани. Потому что не красный. Не знаю, потому что похож на этот син. Ну, скорее всего, потому что солнце... Наши братья, афроамериканцы, они работали под солнцем, ну, и смотрели вверх, типа. Это, может, лучше его видно? Он похож на смеля. Или на апельсин. Его так виднее, лучше. Да. да. да. Уже фантазия, наверное, была у создателя такая. Ну, его так лучше видно. Ну, что, круглый? Оранжевый цвет, это цвет жизни. И, а спорт – это сила. И поэтому, когда мячиком играют, э, жизнь – спорт, жизнь – сила. А оранжевый цвет, он вообще самый хороший цвет на свете. Вот мы и обогатились культурно спортивно. А узнать, почему мяч оранжевый, вы можете в описании. С вами были илья и Алия. Всем пока!